Дедушка бесподобный, музыка отличная, исполнение музыки драйвовая, респект исполнителю. Ну, спасибо, внучок, спасибо. Uh, так красиво... Uh, all This temporary. Так красиво поете, спасибо за такую песню. Ну и вам. Но uh, об. No Мне понравилась такая музыка, успокаивает, что ли. Почему успокаивает, что ли? Не знаете, наверное? Эта музыка не успокаивает, скорее, а заставляет задуматься, что такое совесть. Uh, wonderful Ольга Кинаш. А почему на английском языке, Оля? Ольга Кинаш. Wonderful music. Uh, respect to the author. 20 minutes of enjoyment. Значит, э, ну, прекрасная музыка. Респект автору. 20 минут наслаждения. Ну, спасибо. От уважения и восхищения вами. <по Полностью с совестью сейчас проблема у многих людей. Нет нравственной чистоплотности. Увы. А за музыкальное испол исполнение отдельное спасибо. Э, Ирочка Юрьева, спасибо большое и вам. Ну, Долго зачитывать дальше, не будем тратить на это время. Еще раз огромное спасибо, ребят. Это говорит о том, что вы меня поддерживаете искренне. Только самое главное, поймите еще раз. Повторяюсь, но вынужден. Значит, моему каналу, который называется музыкальный журнал Rivkat X-Band, ровно три года будет вот в марте. Ну, успех есть. Потому что уже более миллиона просмотров. Кстати говоря, я э, поясню, что у меня за канал. Значит, какую бы песню или музыку вы у меня здесь не послушали, это все сделано вот этими руками. Ну и вот этой головой, конечно. А вот в этом оригинальность. Я не беру ничего чужого. Ну, нет, я беру, конечно, чужую музыку тоже. И делаю кавер-версии. Я их записи чужие не использую вообще нигде. Я беру, делаю кавер-версии. Поэтому основной у меня плейлист называется песни. Но это не в том понятии, что просто песни. Это я задался целью сделать уникальную библиотеку. Вот в чем дело. Эта библиотека у меня состоит из песен, американских песен 20-х, 30-х годов. Это даже не ретро в том понятии, в каком его сейчас используют, значит, уже новые поколения после меня. Значит, смотрите, как ретро американское все считают почему-то его, начиная с 50-х, 60-е годы, даже 70-е, это ретро. Для меня это не ретро. Для меня ретро это 20-е, 100-летней давности песни. Вот в чем ретро. Прелесть моей библиотеки, она уникальна. Вот. Почему клипы? Потому что именно с помощью этого я могу наиболее полно раскрыть свою сущность. Потому что я все делаю сам. Не случайно название псевдоним я давно уже его применяю в интернете Ривкат X-Band. Ну, меня зовут Ривкат, X-Band, музыканты хорошо знают это неизвестный ансамбль. И не думайте, что я использую какой-то неизвестный ансамбль. Вот неизвестный ансамбль это я сам. Вот. Так что все сам записываю. Аранжировки, продумываю все, сам режиссуру клипов, все, записи исполняю все, сам пою, сам и на саксофоне, на банджо, на гитаре, все на клавишах, конечно. Вот. Опыт моей работы позволяет мне это делать.